Тэй.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 на английском языке указать ник и сервер, на котором ты играешь. Итоги всех розыгрышей я, как и всегда, подвожу на своей странице вконтакте каждое воскресенье, ссылочка на мою страницу есть в описании. Ну а сам я играю на 0.9 сервере Барвиха Успенская. Скачивай игру по моей ссылки в описании, обязательно вводи мой ник при регистрации, а также не забывай вводить мой ютуберский промокод, ведь за эти вещи ты получишь приятные бонусы на третьем и шестом уровне в качестве игровой валюты. Ну а я тебе желаю удачи в розыгрышах и приятного просмотра. Еще вчера разработчики Барвихи РП в своей официальной группе ВК опубликовали вот такой вот скриншот, после чего мне просто-напросто завалили личку с кучей вопросов и кучей предположений. Некоторые из игроков подумали, что это будет новый аэропорт, что на Барвиху РП решили добавить два аэропорта, один в Барвихе, один в Мурино и теперь у нас появятся пассажирские самолеты, на которых мы будем перелетать из одного города в другой. Также многие игроки, как и сам я лично, подумали, что это какой-то новый стадион для игры в футбол, хоккей или что-то подобное. Но не будем ходить вокруг-да-около. Наверняка ты уже знаешь слив данной информации. Возможно, ты уже видел подобный ролик с инфой у других ютуберов. Я, как и всегда, выпускаю данные ролики самые последние. Ну да ладно. Появилась точная информация от pr менеджера о том, что данное здание это будет новый, обновленный БУ авторынок. Разработчики пришли к такому выводу, то, что данный БУ рынок, который сейчас есть, на Барвихе изнутри выглядит как стадион, а снаружи это просто-напросто какой-то обыкновенный гараж. А следовательно, значит и снаружи он должен выглядеть как стадион. Но я бы хотел с тобой поговорить сегодня совершенно не об этом. Что я заметил на данных скриншотах? Во-первых, в первую очередь, как мне лично показалось, на Барвихе РП, а именно на данных скриншотах, поменялась графика. И как кажется на первый взгляд, именно в лучшую сторону. Улучшилась детализованность, улучшилось небо. Облака стали более насыщенными, немного изменились деревья. И помимо всего этого, также на данном скриншоте мы видим, что появились ветряки, про которые, кстати, PR менеджер сказал так обратите внимание на данные ветряки они добавлены будут не просто так а следовательно они будут работать они будут крутиться также есть еще вот такой вот второй скриншот на котором мы с тобой видим уже более темные облака которые больше напоминают тучи и обрати внимание на листья на данном скриншоте которые летают а следовательно их развеивает ветром благодаря которому и должны крутиться непосредственно эти новые ветряки все это дело в совокуп Говорит лишь о том, что разработчики Барвихи РП намекают нам на то, что на проекте скорее всего теперь появятся погодные условия, смена непосредственно самой погоды. У нас появились тучи, у нас появилась опадающая и летающая по ветру листва и появились новые ветряки. Если разрабы реально добавят погодные условия, смену погоды на проект, это будет просто шикарно. Мне неоднократно писали подписчики о том, что они хотят увидеть смену погоды на проекте так что я думаю это будет реально круто если они все-таки смогут это реализовать ну а что касается нового боу рынка я не знаю как по мне все это дело конечно же выглядит здорово особенно приятно то что я уже на девятом сервере владею боу рынком и гораздо приятнее будет владеть вот таким вот огромным новым стадионом чем каким-то обычным захудалым гаражом также у нас с тобой есть еще вот такой вот скриншотик на котором мы с тобой видим тот самый крутой дорогущий коттеджный поселок на новом острове, который также планируют добавить уже в ближайшем будущем. Здесь у нас с тобой добавлены наикрутейшие коттеджи в современном стиле, которые кардинально отличаются от особняков на Красной Поляне или на той же Рублевке. Все они у нас с тобой в два этажа имеют огромные участки, имеют заборы, имеют ворота, некоторые из них имеют по две вертолетные площадки, собственный бассейн и все прочее. Опять же, обрати внимание на графику, обрати внимание на деревья и обрати внимание на совершенно другое небо. Такого неба у нас на данный момент на Барвихе я не наблюдаю. Облака стали реально более густыми, более насыщенными. И также на данном скриншоте, обрати внимание, добавлено пожелтевшая падающая листва, и сделано это скорее всего опять же не просто так, что в очередной раз нам с тобой намекает на смену погодных условий. По крайней мере я на это надеюсь, надеюсь, что это не сделано для красоты, чисто для этого скриншота. К сожалению, разрабы до сих пор, как бы не обещали, не дают нам доступа к тест-серверу, я бы уже очень хотел бы скорее туда залететь и посмотреть как все это работает на практике. Но пока что нам сливают лишь только скриншоты. Я думаю данное обновление стоит ожидать не ранее сентября. хотя